Всем добрый вечер. Все сказанное в данном ролике является личной фантазией автора. И ничего общего с реальностью не имеет. И я никого не пытаюсь обидеть и ничего не утверждаю. Автор отличается тем, что все мистифицирует и находит вторые, десятые, пятидесятые смыслы во всем. Клип у Ольги Бузовой заплачу. Заплачу. Смотрите, вот эта тема, которая уже началась то же самое, что у Шакиры. Сейчас. Вот он открывает этот сундучок, который они добыли, и там сердце. И они руками берут это сердце. То же самое, что у Шакира. Сейчас сердце везде. И написано. И написано. Заплачу. Заплачу. Кто-то с кем-то со сообщается. Повторяю, мне все показалось. Мало ли что придумала. Какие-то заплачу, нашла. В сердце. Сейчас вот эта тенденция, или на телефоне сердце, или вот так прямо. Что это, что это? Это какой-то параллельный ряд. Что оно значит? Заплачу, может, показалось, но здесь бамбук, да. Кто-то у кого бамбук, у него сердце, или он заплатит, или что это? Просто весь остальной дом вы видите. Здесь вообще нелогично бамбук. А может, это ни при чем. В целом, вот этот клип Ольги Бузовой. Она, конечно, смо... она сама эффектная, но, ну, вот это, им проработали такой танец, чтобы он не звучал и не смотрелся. Я не знаю. Ну, клип юмористический, но это было, ну, так себе. Ненависть к мужчинам, как таковому, ну, вы видите, что происходит. Она в порядке вещей культивируется в стране, где регулярно устраняют мужчин. Это делается на уровне верха, вы видите. Нормально говорить, в нашей стране-то мужиков-то нету, А им неоткуда взяться, потому что для начала их должно возникнуть количество, да, потом им надо себя осознать и просто жить. Именно в век интернета, когда столько могло начаться – это очень короткое время, и культ ненависти к мужчине, чтобы тетки не замечали, что просто статистически не хватает. Символ губы продолжает оставаться не раскрытым. Очень много символов пока что. Вот они везде и никак. Шар, состоящий из линий, линия отрезочков. Не знаю. В стране, где население регулярно прорежают на эту тему, ничего не остается от власти, которые так удобно, как пропагандировать любые идеологии, отказы от мужчины, критики, потому что, чтобы мужчина был, его должно возникнуть количество, потом будет качество, потом начнется соревнование, а до этого этапа в основном не доходят. Стрельба, стрельба, везде стрельба. Чтобы видеть за кадром, это надо видеть дальше. Кто молодой на бегу, просто, в принципе, об этом не думают. А в, в этой пропаганде, в этом мышлении, то, как управляют страной, без лишних парней. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.